Всем привет, меня зовут Станислав Орехов, я дизайнер, руководитель системной студии и сегодня я общаюсь с Константином Цепелем, мы будем обсуждать тему взаимоотношений, непростых взаимоотношений дизайнеров и поставщиков. Ну, во-первых, Костя, расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься, в чем твой бизнес, как и кому ты помогаешь? Я занимаюсь проектными продажами освещения, то есть это комплектация объектов после подготовления светохинических расчетов. И мои основные клиенты это само собой дизайнеры, архитекторы, которые нуждаются в комплексном решении вопросов освещения и инженерии. Угу. Супер, э, отлично, а можно чуть-чуть вот поподробнее, вот много таких вот полезных, непонятных и, да, полезных, и полезных слов Да, но не очень понятных слов, вот например, нажимаем пример, вот когда к тебе стоит обращаться То есть когда у дизайнера что, или когда у клиента что, в какой ситуации можно понять, что вот вы сделаете проект и что это за проект Ну, во-первых, надо делить в принципе вопросы светотехники на несколько сегментов, это экстерьер и интерьер прежде угу. всего да, и если брать интерьерные проекты, то это частные различные решения и коммерческие решения. Угу. Прежде всего, конечно же, наша студия… То есть она... офисы коммерческие? Ну, офисы, часто, салоны красоты, банки, рестораны. Часто это дома и квартиры. Да, дома и квартиры. Конечно. Соответственно, наша студия, конечно же, сильна, прежде всего, именно в коммерческом интерьере, потому угу. что… Ну, там действительно очень много тонкостей, которые далеко не каждый архитектор-дизайнер может знать. Ну, Особенно ну, сколько света поставить, какого света, mm -hmm. какие светильники, что будет лучше функционировать в том или ином пространстве, как добиться а, реализации задумки в ресторане, какой спектр света лучше выбрать для банковского помещения, mm -hmm. а, для приемной, там, для входной зоны. То есть, все такие тонкости, которые позволяют коммерческим интерьерам быть успешными. Да? И там же много факторов, не mm -hmm. только планировка и дизайн но свет там тоже ре реально решает вопрос привлечения клиентов и э рентабельности. Ну, как в магазине поставишь свет да да, он, да, да банально даже тот же самый ритейл mm -hmm. светодизайн дизайн в ритейле это там, отдельная отрасль которая требует там детальной работы да то есть ты это все подсказываешь получается дизайнерам делаешь для них проекты они это вроде как должны презентовать клиенту ну вроде как, как должны как происходит да. процесс расскажи где вот там несоответствие, может быть, со стороны дизайнеров, как ты видишь, что бы ты посоветовал дизайнерам, как, как работать, ну и почему именно так? Ну, во-первых, дизайнерам э, хотелось бы порекомендовать просто, ну, просто об этом задумываться. И подводных камней, на самом деле, очень много, как бы не только в коммерции. О свете, да, задумываются? Да, свете. Ну, све они задумываются, они рисуют 3D-картинки, делают а план освещения и отдают клиенту. Вот в чем здесь подвох, в чем так делать нельзя? Подвох заключается... Нет, конечно же, так делать можно и нужно, это первичный этап работы, скажем так. Но он уже должен быть обдуман не просто нарисовать точки выводов, да, как бы, а реально задуматься о высотах, а монтаж на каких-то работах. А как сначала надо нарисовать вот как ты хочешь на визуализации, а потом, получается, ну, обращаться к тебе за, с этим техническим заданием, за просчетом, либо на первоначальном этапе? А есть э, два аспекта. Первый аспект это клиент просто приходит и говорит: у меня есть помещение вот такое какое-то да, с определенными задачами, что это там будет ресторан, и мы хотим получить какой-то эффект. И отдает на откуп полностью нам. То есть мы разрабатываем проект, сами придумываем что-то. А дизайнер тут где? И, диз... и с дизайнером согласовываем какие-то шаговые решения, что мы, допустим, там <свят> выбираем шинные системы подвесные, потому что у вас высота потолков 5 метров, и это будет как бы правильнее. То есть проект пришел от дизайнера или это ваш клиент <свят> Нет, от дизайнера. От дизайнера. Да. И, и он говорит. какой момент ему стоит сказать? Э, на самом деле уже когда есть некое концептуальное решение в плане там, стилистики и мебелировки. То есть это визуализация, получается? Не обязательно, планировка? Планировка. планировка. Достаточно даже достаточно. планировки уже, уже. После планировки обращаться к вам, и, получается, вы уже посоветуете, как нужно. Хорошо, дизайнеры обращаются, то есть какие бывают вот на этом этапе не знаю, проблемы, несоответствия там, с ожиданиями? Дизайнеры обращаются, но, как правило, существует достаточно большой пробел у многих дизайнеров по ТЗ в области инженерных решений в плане там нет понятия какие будут потолки, uh -huh. нет понятия какая будет высота, uh -huh. дисконально непроработанная мебелировка или планировочное решение, ну просто ее, ее банально нет, uh -huh. нет понимания по цветовой отделке, да, или так называемой ведомости отделки. Да, без этого можно начинать работать, но, скажем так, проект будет немножко сыроват, потому что ведомость отделки серьезно влияет на вообще все. Вот тогда То есть... мы сталкиваемся на том, что дизайнер все-таки должен доделать проект полностью, да, и потом прийти к вам. Но ну, а как сути... доделать проект без ваших же, опять же, технологий? То есть, мы получается, что, что первично? Первично, соответственно, разработка… В какой момент, да? То есть, ты говоришь, если нам нужно все в идеале, да, а дизайнер дизайнера там пока только планировка. Ему как, вот доводить это все до эскизного состояния? А, до эскизного, либо до понятия того, что вот есть планировка, и мы выбираем цвет стен такой. Uh -huh. а мебель мы выбираем, там, не знаю, дуб беленый, uh -huh. потолки мы знаем, что мы будем делать гипсокартонными. Межпотолочное пространство у нас позволяет вырезаться светильниками, у нас нет никаких внутренних инженерных систем, uh -huh. у нас нет там утеплителя какого-нибудь, да, потому что очень много... Ошибок возникает как раз таки, когда просто дизайнер не задумывается вот банально там есть система пожаротушения или нет системы пожаротушения, есть инженерные решения под потолком или нет инженерной системы под потолком, есть там утеплитель, да, вот очень распространена ошибка, ставишь или там установлены врезные светильники и архитектор ну, архитекторы как бы, обычно не грешат такими вопросами, а дизайнеры многие да, забывают, что есть утеплитель uh -huh. или есть какие-то направляющие, или есть еще какие-то элементы, которые просто-напросто будут мешать установке освещения. Uh -huh. И не учтены высоты Есть какое то давай перечислим, может быть, чтобы запомнить Чек-лист какой -то. что нужно дизайнеру проверить Высоты, конструкцию, Высот, утеплитель Да, высоты, конструкцию, наличие инженерных смежных систем Такие, как водоснабжение, вентиляция Особенно вентиляция, потому что она занимает очень много места на проекте Слаботочка, пожарные системы, выводы пожарных систем Разрешение на какое-либо изменение этих элементов например, там решение по кондиционирую до конца не принято, его можно каким-то образом подвинуть, да, как бы или уменьшить расположение фанкоилов вот этих различных, но как показывает практика, это все во время реализации потом достигается какие-то трения со смежными лицами, скажем так, на проекте. Но на коммерческих объектах ты, может быть, чаще всего общаешься с генподрядом, а не с дизайнером? Или у вас дизайнер, получается? Дизайнер выполняет в том числе и генподрядные функции. Который все за это да. должен соединить. Да. Ага. И при этом бывает, что не понимает да, вот этого всего. Тонкости вот этих моментов, потому mm -hmm. что упускается либо инженерия смежная, либо, опять-таки, опускается вопрос освещения и начинается mm -hmm. вот эта вот история по соединению практически невозможных элементов воедино. Хорошо, с коммерческим понятно, значит строишь, делаешь концепт, визуализацию, делаешь инженерные системы, в этом случае обращаешься к вам, вы все вместе с дизайнером, надо все проверить, утвердить, дальше что? Дальше надо получить от вас какое-то предложение? А, дальше от меня получается проект, а. Да, а. мы выполняем на основании всех полученных данных. Но, на самом деле, простота, скажем так, работы с нами заключается не в том, что надо прийти с готовым ТЗ. Многие просто даже не знают, что нужно выдать. Мы всегда задаем вопросы формата. там. А есть вот эти данные? И идет перечень вопросов, которые а необходимы. Какие? Ну, несколько Но автокад, да, автокадовские чертежи с нанесением всех э, инженерных, инженерных решений. Ну, то, да. да. да. то есть мы это спрашиваем. Если нет, иди добывай. Да, совершенно верно. Если нет добывания, мы начинаем пальцем в небо, то да. мы пишем обязательно что мы не несем ответственность за то, что точки водосветильника совпадут с реальностями на объекте. То есть требуется корректировки уже на Да. Кстати, ничего страшного в этом тоже нет, просто нужно об этом не забыть. Это надо держать в голове, да, там количество уделенных киловатт, например. Очень важно учитывать вопрос управления светом на первичном этапе, нужно оно или нет. Если нужно, то какое, если нужно, то какое, то в каких помещениях это критично, в каких не критично. Потому от этого что... зависит, да? да от этого зависит оборудование даже банально. Цена оборудования, кабельные трассы будут зависеть и, опять-таки, коммерческие проекты строятся таким образом, что стройка, она идет в процессе, да, как бы, и прокладка кабельных трасс она начинается достаточно быстро. Если не учесть э, закладывание дополнительно управляющей жилы, то потом, допустим, система управления не будет работать. А как понять, вот, нужно мне или не нужно? Я, допустим, заказчик, да, еще не знаю, нужно мне в кабинете управления или не нужно, или там в переговорах. Вот э, как ты это можешь вообще понять, читать, когда человек еще не знает, что можно, да, как, как было можно, и э, как ты ему предлагаешь, да? Но ну, мы рассказываем, что такая возможность вообще есть. Uh -huh. А это вы рассказываете или это дизайнер все-таки? Ну, по-хорошему мы рассказываем дизайнеру, а, и, а, дизайнер. да, и дизайнер Отлично. должен это как бы по идее донести. То есть фактически зачастую дизайнер это некое продолжение отдела продаж, да, uh -huh. который получает некую информацию, и по-хорошему я должен презентовать uh -huh. и понимать тоже, нужно ли это делать, uh -huh. да, как бы если это нужно, презентовать клиенту и получить от него результат, да, хочу или да, не хочу. То есть дизайнеру, помимо основных своих задач, помимо там, дизайнерской работы, если он хочет и реализовывать проекты, и на этом деньги еще зарабатывать, и клиенту давать самые хорошие решения, ему тоже нужно и желательно вникать в технологии Абсолютно в технологии, технологии. при том, да. не только света, я думаю, да. что это касательно вообще части. всей части. Да. Да. да, опять же, если не хочешь, тогда приглашаешь просто специалиста, сводишь заказчиком и пускаешь. Но лучше изучать, потому что это интереснее. Хорошо, что ты делаешь в этом направлении? Можно ли у тебя как-то посмотреть, узнать, поучиться? делаешь, я знаю, мастер-классы разные, то есть вот, на, когда ты рассказываешь, да, вот о том, как должно быть, я знаю, ты показываешь очень интересные светильники, ну, вот такие вау-эффект, mm -hmm. вот, но есть еще и там обыденность, да, то есть простая там правда жизни. Вот рассказываешь дизайнерам, как, как, на что обращать внимание, как правильно общаться с клиентом, то есть из чего состоят там, твои рекомендации? Ну, мастер-классы проводим, действительно, и они направлены как раз таки на некий ликбез э, для того, чтобы вот это вот введение. Да, да Что, да, что дизайнер, да, ну каким образом дизайнер вести себя между клиентом да, и mm -hmm. поставщиком, чтобы дизайнер мог умудриться общаться с клиентом, грубо говоря, на простом языке, mm -hmm. объясняя ему какие-то тонкости, и при этом задавать вопросы и понимать ответы от поставщика, потому что многие поставщики, да и мы тоже, как mm -hmm. бы, мы mm -hmm. разговариваем mm -hmm. на языке инженерии. Mm -hmm. Какие у вас там вопросы там? Световая температура там. Световая температура, все это передача, управление... Термин, какие а, еще надо знать? Там, мощности, световые потоки. Mm -hmm. ну, мы всегда оперируем ГОСТами, например. Да, как бы там, бывают такие случаи: а что такое там, Санпин там, 24 244 Зачем вы это написали там, в коммерческом предложении или в проекте? Он говорит, что это как бы, ссылка на ГОСТ. ГОСТ можно посмотреть в таком то регистре. Как бы, да, это описание того, что проект, который мы выполнили, он соответствует нормативу. Вот, и всегда пишем нормативы, которые мы выполняем, нормативы, которые выставляются заказчику, например, такое тоже бывает. У нас сейчас проект, например, был, и там есть нормативы, музей делаем, есть нормативы по музеям, а есть нормативы от управляющей компании, они не соответствуют. Ну, в смысле, они как бы выше, чем нормативы ГОСТовские. Мы когда делаем проект, мы пишем, что проект соответствует ГОСТам и проект соответствует требованиям выставляем заказчику. Да, да. да соответ... Кстати, очень важная вещь, очень многие дизайнеры забывают про технические условия. Технические условия есть не только требования, они иногда бывают устаревшие, ну или какие там старые там вот эти ГОСТы. Есть еще там современные требования, и обязательно нужно уточнить у организации, управляющей компании их взять, то есть запросить этот документ. Я просто знаю по опыту, что многие дизайнеры именно на этом спотыкаются, то есть делают, как вот кажется, а еще есть дополнительные требования, которые не учитываются. Да, и, кстати говоря, тоже одна из ошибок таких, что это доносится в конечном итоге. Угу. То есть, когда говорят... Вот получилось. Ну, как бы, вот просто тоже вспоминаю на память, проект делали для одного завода, столовую делали для завода. ТЗ – столовая, завод, выбор оборудования, там требования заказчика по фирме марки светильников. Угу. Значит, ты берешь помещение, смотришь сампины, закладываешь необходимое оборудование, заказанное заказчиком, получаешь результат, отправляешь и получаешь обратную связь. А Мы вот забыли сказать, что, оказывается, клиент хотел как бы не по ГОСТам, а хотел по ГОСТам европейским, а This компания европейская. Right? И вот как бы выгрузка европейских ГОСТов, которые соответствуют этой столовой, которая, да и при том, что эти ГОСТы на самом деле были прописаны в, чуть ли не в брендбуке компании. То, есть, можно то есть это можно просто... было изначально сразу, да, с этого И, прислать. Скорее, они бы даже были, просто, получается, не уточнили. Ну да, да, то есть вот этот вот э, диалог. Хорошо, а скажи про коммерческие все супер, понятно, про частные, то есть какие особенности в частном интерьере? Потому что... Ну, с частным Да, да расскажу немножко мысли. Она заключается в том, что, когда вот я проектирую частный интерьер, да, я очень хочу сделать интересный светодизайн. Ну, светодизайн – это расстановка светильников без технической начинки. И дальше я уже потом как-то должен это реализовывать. Ну, тогда, я так понимаю, к тебе и стоит обратиться, да, что вот все эффекты, которые я заложил, как, как, как их можно достичь? А да, ты посмотришь, скажешь вообще, ну, как бы, насколько это вообще достижимо, насколько это актуально, и, может быть, даже что-то посоветуешь и скажешь, как их э, в жизни платить. So, вот прям вот да? совершенно абсолютно правильный механизм, то есть я как дизайнер, ну или ты как дизайнер, я придумываю, mm -hmm. да, есть э, какая-то схема, которую я себе представляю в голове. Правильно она или нет, логично она или нет, это уже показывает как бы, да, анализ некий. Но действительно есть в том числе и визуализация, на которой будет видно, как идут лучи световые, как они распределены, какой мы эффект получаем, что мы хотим достичь. И глядя на эту картинку, на ту же самую схему расставок светильников от дизайнера, я могу примерно представить, на чем это можно реализовать. Дальше я это дело проверяю программно и, возможно, ввожу какие-то коррективы. Вот. Обязательно собираем обратную связь вообще о, о клиенте. Какой клиент, что он хочет получить в, от самого системы освещения. Потому что э, зачастую дизайнер... Ну, такие случаи бывают, когда дизайнеры придумывают что-то свое, и эта придумка она вообще не вяжется с тем, как клиент видит свою квартиру или дом. Mm -hmm. И, например, там, многие дизайнеры любят, там, скажем так, приглушенную атмосферу, э, такую высококонтрастную игру цвета и тени. Это выглядит очень красиво и классно, но клиент, да, но клиент вообще в такой атмосфере даже жить не захочет, да, например, да, ему нужно было изначально показать какие-то там, может а быть, как ты готов... это узнаешь, вот, ну я, как я прошу дизайнера обязательно как бы показать картинки, mm. там не знаю, с интереса, с просто с какие-то там салонов, еще с чего-то, как бы вот нравится жить в такой атмосфере, mm. или нужно как бы более а, насыщенный интерьер, как бы да там, ну то есть это в общем-то можно даже по общению с клиентом понять. То есть, он по идее, выдает я там, люблю много света, я не люблю много света. Мне нужны различные сценарии освещения, мне не нужны различные сценарии освещения. Там даже спальни, я буду читать ночью книгу – я не буду читать ночью книгу. Мне нужен телевизор в спальне – мне не нужен телевизор в спальне. Okay. – Окей. А в идеале, получается, тебе от дизайнера нужно вот помимо картинок и планировки, да, примерно, тебе нужно еще описание? техническое да. задание как бы от клиента но эти данные кстати есть у дизайнера потому что вот, правильный дизайнер заполняет правильную анкету и эти данные есть он просто можете скопировать и переслать но важно я, честно скажу задание. по опять-таки по жизненному опыту анкетных данных как mm -hmm. такая да вот эта обратная связь или опросный лист но я в своей жизни не видел наверное, там Раза четыре. понятно, покажу. Вот как бы, то есть, я имею в виду от ну, от, от, от моих клиентов от дизайнера, то есть, обычно это происходит на в, словах, на словах У -у -у. или же там, ну, ты картинку видишь примерно то же самое, Может нужно достичь, делать что-нибудь. Да, что Кость, скажи мне такое: вот программа диалюкс, да, вот такой спор есть для коммерческих вопросов. Нет, там все считаешь, все по ГОСТам, по ним Для частных. То есть, насколько это все-таки а, то, как ты считаешь диалюкса, да, оно применимо к жизни. То есть, потому что субъективно все равно восприятие света, да, кому действительно надо потемнее, посветлее, вот насколько там, то есть, окей, ты делаешь те зоны, где ты читаешь, функцион... ну, функционируешь, а в других местах, там, насколько ты обязан делать также светло, и насколько ты можешь просчитать это с помощью программы? Я так скажу, диалюкс, даже в коммерческих пространствах, программа, она такая, сомнительная, и… Что так, по воде, Но нет, так Это было. не вилами по воде, на самом деле, да, сейчас есть много курсов, мы обучим вас диалюксу. Uh -huh. и многие дизайнеры туда идут, Давай, как бы… скажи правду чтобы обучиться Диалюкс. На самом, деле, да, на, на, на самом деле, без понимания и навыков вообще осознания, как свет себя ведет на проекте, вообще в жизни, вот когда ты, до тех пор, пока ты не возьмешь светильник, не познаешь, как он реально светит, mm -hmm. диалюкс может сыграть не самую лучшую шутку. Mm -hmm. да, То как есть бы, ты видишь числа, но ты не понимаешь, как их в жизни Ты их видишь числа, и они не всегда адекватны даже бывают. И хороший проектировщик ⁇ это совокупность знаний и опыта, и подспорь в диалюксе. То есть диалюкс, например, хорошо себя может проявить в ландшафтном освещении uh -huh. Или, почему что там почему? ну там достаточно все видно и просто и там uh -huh. другие немножко нормативы и диалюкс хорошо там себя показывает uh -huh. там трудно ошибиться, скажем так. Uh -huh. И, например, когда мы выполняем экстерьерные проекты фасадов, многие, кстати говоря, разница в экстерьерном проектировании у различных компаний. Многие берут картинку фотошопную, uh -huh. да, как бы несколько мазков кистью, uh -huh. мы получаем красивую картинку как ее реализовывать вообще не зачастую, может быть, непонятно. Очень много таких проектов, когда ты смотришь на очень крутой фасад, и ты понимаешь, что это реально не сделать, потому что как бы ну, не, не сделать это на существующем оборудовании. А мы когда перед тем, как делать картинку, мы ее сначала просчитываем в диалюксе и реально понимаем, как факел света будет вести себя на той или иной стене. Угу. Будет он добивать, не будет он добивать. Ну, а вот эту вот фотошопную картинку, это же нельзя использовать как техническое задание, как некую отправную точку, по которой ты скажешь, ребята, давайте там изменим, потому что это невозможно. А, То есть, так же ну, не обычно, да, так диалог может делаться, но обычно дизайнер или архитекторы редко вообще занимаются фасадами. Фасадами занимаются уже профессиональные компании mm -hmm. или ландшафтами. Хорошо, а давай к интерьеру все-таки вернемся. То есть диалюкс, ну по сути, не сильно полезен, да, если ты сам знаешь, если ты не знаешь тонкости, тонкости. работы с освещением. А, и что нужно знать? То есть нужно смотреть лампочки, да, как светит? Да, надо понимать типы, что, типы что градусы, углы распределения и какие они эффекты, дают и, какие они эффекты да? дают. и тут даже банально, ну, светильник, например, может быть вровень с потолком угу. или светильник может где лампа будет утоплена. Угу. Диалюкс покажет, один и тот я же знаю. результат. А в жизни, а в было жизни было. это будет абсолютно разное восприятие. И э, вот как раз возвращаясь, я люблю много света или я хочу иметь приглушенную атмосферу, угу. посадка светильника, посадка светильника. Угу. А, а при этом диалюкс, он покажет абсолютно одинаковый результат. Угу. Наш светильник один и тот же для него, мощность. Один мощность одна и та же, угол примерно один mm -hmm. и тот же. Единственное, что в диалюксе надо очень четко понимать корреляцию горизонтальной и вертикальной освещенности. И именно mm -hmm. от этих двух параметров зависит восприятие интерьера. А что это такое? Ну, так, ну, это освещение, грубо говоря, mm -hmm. стен и освещение пола. Mm -hmm. 90, да, да, многие люди, как бы, не буду говорить процентовку, все считают по полу. Если мы получили на рабочей плоскости нужен нам результат. И мы, вроде как, ура, выполнили техническое задание. Но далеко не все анализируют вертикальную освещенность. Потому что, если, например, она будет напрочь отсутствовать, как раз-таки в если светильники будут утоплены, да, у нас будет абсолютно другая картинка интерьера. И стены, мы, темные, стены темные, пол при этом пол светлый. Нормативы будут выполняться, угу. но не будет некомфортно. Не а, да, да. Как бы, и не будет выполнять соответствие вертикальной и горизонтальной освещенности, угу. да, которая, например, нам в жилом интерьере там одна гдум, там считается, да, один гдум. С интерьером понятно, вот можешь дать какие-то несколько советов для интерьерного освещения, да, может быть по сетке света, потому что, ну, я знаю, что должно быть освещение, ну, желательно, да, именно строиться как сетка в интерьере, и на полу, там, и на стенах, и какие-то углы подсветки, то есть есть какие-то еще, из, из опыта, опять же, там, правила, <ква> или но рекомендации? Ну, гармоничность распределения светильников, да, это как бы есть да. понимание сетки, а рекомендации, на самом деле, Вообще, на самом деле, вопрос света uh -huh. в интерьере и в экстерьере в том числе. Это достаточно логичная история. Uh -huh. То есть, если ты понимаешь геометрию распределения световых пучков, uh -huh. ну, это обычная геометрия за восьмой uh -huh. класс школы, ты можешь представить, в принципе, как это будет выглядеть. И типов не так много. То есть, и, у тебя есть... Абсолютно, да. То есть, лампа, да, которая везде стоит. Да, есть линии, есть, есть точки, точки. Да, как бы, и, Исходя uh -huh. из этого, ты можешь, в принципе, имея достаточно богатое, не знаю, воображение, представить, как будет выглядеть интерьер. Абсолютно рекомендации, или где нужно задумываться действительно очень серьезно о световых решениях. Это ванная комната. Mm -hmm. Что там? Во-первых, это IP, как бы само собой. И при этом просматривая ту же самую ленту Инстаграма дизайнерскую, да, как бы я в каждом посте про ванную комнату понимаю, что светильники там не с IP, mm -hmm. если брать визуализацию. Mm -hmm. а второй момент – это освещение зоны зеркал тоже очень часто отсутствует да, как, как класс в принципе сверху поставить, сверху и поставить вот и, или поставить какой-то декоративный светильник возле зеркала надеюсь что он будет давать какой-то там эффект безусловно он будет давать эффект возможно очень красивый но с точки зрения восприятия себя в зеркале ты будешь очень странно выглядеть как правильно ставить для восприятия себя в зеркале? А, ну обязательно ставить фронтальный свет рассеянный угу. то есть те же самые например зеркала с подсветкой встроены это хорошее угу. решение но надо выбирать там, чтобы качественная подсветка была уже в самом зеркале, либо покупать зеркало и менять подсветку на какую-то более качественную именно по ага. э, цветопередаче, по той же самой, да? Отлично, с ванной что еще для э, способности? Очень важно уделять внимание кухонному освещению, ага. да, или зоне кухонь, потому ага. что там нужно четко подсвечивать и хорошо подсвечивать функциональные зоны и очень серьезно уделять внимание передаче вообще по всей кухонной зоне. А что ты рекомендуешь? Вот сейчас светодиоды, я знаю, очень хорошо, что цветопередачи есть, да, есть галогеновое освещение. То есть вот все-таки светодиоды уже можно использовать? А можно использовать светодиодные светильники, но лампа накаливания, честно говоря, и галогенки я бы со счетов не убирал, mm -hmm. потому что, опять-таки, в рамках малогабаритных квартир вот эта экономия на энергопотребление, она очень незначительная. И а цена вопроса, она как раз таки на самом деле достаточно значительная. Mm -hmm. Что касательно светильников, Использование хороших источников света ⁇ это залог успеха в принципе. А что ты имеешь в виду, хорошие источники света? Ну, если мы говорим, например, про вопрос экономии, который возникает всегда на каждом проекте. А, да даже не то, что вопрос экономии возникает, вопрос целесообразности, я бы так сказал. То есть, вот когда ты видишь два одинаковых светильника, они выглядят, да? То есть, машину ты можешь там как-то понять, все понимают, да, вот, вот, вот, вот машина, у всех опыт есть жизненный, а светильники вот это металлические, это металлические. Как понять, как, что целесообразно купить в три раза дороже или, или наоборот не надо? Ну, скажем... так, так главное, чтобы источник света сам по себе был хороший. И разница в цене, например, заключается этот светильник с чипом uh -huh. или это светильник под лампочку. Объясни, что такое хорошее, что такое с чипом и под лампочкой. А, есть, есть светильники интегрированные, когда ты берешь его, к потолку прикрепил, и все. Uh -huh. Это как бы готовые изделия, где уже встроен блок питания, где uh -huh. встроен сам источник света. светодиод это Хорошо или плохо? Это очень хорошо, uh -huh. но зачастую дорого. Uh -huh. вот Но при этом, если ты хочешь сделать хороший свет с точки зрения качественных характеристик. Ты можешь взять просто корпус светильника под лампочку с цоколем, там GU10, Е27, и тут уже основной залог заключается в покупке хорошей качественной лампы. То есть ты берешь цоколь, цоколь это без лампы получается светильник, да. и туда вставляешь, и туда лампу. вставляешь ту лампу, это которая что, дешевле. Получается? Это будет дешевле, но при этом как бы нужно понимать, что э, нужно реально выбирать хорошие лампы, то есть mm -hmm. не какой-то Китай а нонеймовские, скажем так, или не лампы, которые продаются в магазинах МОСМАРКЕТа, в да, да. супермаркете. Должны быть реально хорошие лампы, хороших производителей, там тот же Остром или, не знаю, тот же Philips или хорошие китайские производители, да, при этом, что Какие я не... Называют? Слушай, я даже честно, наверное, за... ну, например, та же самая кола, в принципе, mm -hmm. у них есть некоторые типы ламп, достаточно неплохие, сама, сама сами лампы стоят недорого. Mm -hmm. а не буду называть бренды, потому что это как бы я вот при этом, ну, ну это не очень правильно. А -а -а. Я, скажем так, ну, могу... Посчитаем, да? да, я могу много брендов сказать, которые мне не нравятся, но это будет ну, не понятно, очень хорошо. Вот, хотя, там, хорошо. да, их много и в Мосмаркете в том числе хорошо спасибо да, за консультации такие интересные скажи пожалуйста вот когда вы делаете проект для дизайна то есть дизайнер обращается да вот как он выглядит то есть вот как выглядит услуга Вот если я хочу заказать у тебя вот мне простым языком я вот дизайнер да во-первых. что я... я получу на да, выходе да, вот, ш... я, к тебе, я понял что к тебе я обращаюсь когда у меня есть планировка и какая-то идея там визуализация допустим говорю костя смотри я нарисовал там красивые эти самые визуализации только не смейся да, сделай мне какую-то подборочку и он... вот тебе еще в Завесочек, пожелания по клиенту и примерно по бюджету. вот Вообще, кстати говоря, идеально. Идеально, просто идеально. Что ты мне можешь как бы дать посоветовать или вот что у тебя на выходе мне идет? Количество на вы, на, выходе, проходит, проект, на выходе идет проект, да, да. где будет прописано, соответственно, типы выбранного оборудования, угу. соответственно, их ТЗ угу. или нескольким да, этапам ТЗ, что да, действительно, мы получили задачу, мы ее выполнили, смотрите, вот. Угу. Дальше идет коммерческое предложение. Если есть бюджет, да, что бывает на самом деле крайне редко, коммерческое предложение просто-напросто соответствует бюджету. Если бюджета нет, то есть хоть какое-то легкое ТЗ там, формата, там, мы примерно представляем, что это будет там, премиум сегмент или средний сегмент, то мы выдаем несколько вариантов. Свилка, да? Такой. Да, то есть как бы есть светильник вот такой, есть светильник вот такой по каждому типу оборудования. Или же бывает так, что у нас просто заказывают проекты и тогда мы выдаем решение формата, что вам потребуется 10 светильников вот с такими вот характеристиками угу. и вы можете их купить в принципе где хотите, в магазине, у любого другого стороннего поставщика, но проект соответствует действительно, вот 10 светильников вот такого оборудования. Проект этот платный, бесплатный? А... Сколько стоит? Что Сколько скажу? готовить? Давай, давай, скажи честно Мы стараемся делать проекты платными Сколько стоит? 300 рублей за квадратный метр 300 рублей за метр, отлично Есть у тебя какой-то пример для... вот Не проблема вообще заплатить и клиенту, допустим, презентовать Но нужно какой-то пример Есть у тебя какой-то пример готового проекта? Конечно Конечно, Можно есть. будет оставить да, под видео, чтобы люди. Да, понимали, да, да, и коммерческого проекта, и, и жилого. Потому интерьера. что это всегда непонятно, то есть надо связаться, спросить, прислать, но немножко долго. Хочется там взять и посмотреть, как это выглядит. Я беру этот проект, веду к клиенту, говорю, есть такие замечательные ребята свет техники, которые подберут и. И решат задачу, да. решать да. решат задачу. Я дизайнер, я этим не занимаюсь, я вам только красиво нарисовал, но теперь кто-то должен сделать. Показываю клиенту, как выглядит твой проект, беру у него 300 рублей за метр, иду к тебе и вместе делаем и продаем. Правильно? Да, совершенно верно. Спасибо. Ну что же, я могу вот рекомендовать замечательного а, коллегу, да, можно сказать. Обращайтесь. Спасибо тебе большое за ответы. Спасибо за вопрос. Я да, надеюсь, Нет. что мы не в последний раз и обязательно еще встретимся и обсудим какие-то другие, более интересные и живой, темы и для дизайнеров, и для поставщиков. И На для самом клиентов. деле, может быть, взять обратную связь, кстати говоря, Давай, и да. Да, какие-то вопросы. Я задаю если... вопрос дизайнерам. <т Todosolo i> Кстати, дизайнеры, что бы вы хотели получать еще помимо проектов, помимо консультаций? Какие услуги реально востребованы в рынке светотехники? И что бы мы могли бы предоставить для вас, чтобы быть еще более конкурентоспособным на рынке? Забыл самый главный -то вопрос. Конкурентоспособность. Чем ты отличаешься от других? О, на Уже у нас, конечно, темно, но я думаю, ничего страшного. В темноте да не в обиде. Самый главный вопрос. В чем ваша компания? Там, ты лично, твоя студия, чем отличаешься от конкурентов? Ну, Ни на самом деле у нас есть несколько плюсов, скажем так, как я считаю. Давай. Первое, это то, что мы действительно проектируем, и проектируем сами, не на аутсорсе. Есть, отличные проекты? Нас, да, отличные проекты собственного так, производства. Да, доказательства есть... есть, можно обстановить проект? Да. Супер, отлично. А, ты второе... инженер, да, получается, светотехник да. сам? То есть ты знаешь, как это делать? Супер. Я знаю, и, соответственно, штат проектировщиков тоже есть. Мы прекрасно разбираемся в системах управления, потому что отдельное направление – это автоматизация. Это что такое? Это умные дома, так называемые. Ну, Это система управления светом. Это и... тоже со светом подтягивается? Да, Конечно. Обязательно, да, получается? И мы это знаем, как бы, ну. А вот эти вот дома, которые сумасшедшие денег стоят, ну, то есть, когда-то да, вот очень-очень дорого все, сейчас уже дешевле. Есть какие-то решения? Ну, Что Раньше это было, ну, вот когда ты проектируешь умный дом, это там, не знаю, как три автомобиля. Я на самом деле, как бы в рамках домов или больших объектов, это все так и осталось. Единственное, что есть вариант выбора между премиальными европейскими брендами и очень хорошим качественным Китаем. Да, есть выбор, как бы, то можно, образно говоря, сделать за миллион, а можно сделать за три. То есть умный дом. А еще звук вы не делаете. А, то есть, все слаботочные получаются вещи. И охранку, и видеонаблюдение всю инженерию. То есть Может. как бы это плюс такой, что у нас есть да, комплекс систем, которые мы можем реализовать. А проекты каждый получается по 300 рублей? Нет. Нет, проект автоматизации это другой, проект видеонаблюдения это другие деньги. Ну, Слушай, это надо смотреть, это отдельно вот, ТЗ. Просто со светом там достаточно Значит... просто. Второе, да, это дополнительные услуги. Да. И третье, что а, третье. Это в отличие от многих других компаний, это как бы и сильная, и слабая сторона одновременно. Но это самое лучшее. Потому что невозможно быть сильным в чем-то. А, Мы не зависим ни от каких брендов. Так. У меня не подписан ни с одной компанией эксклюзивного контракта. А -а. Вот это, кстати, крутая вещь, когда ты делаешь честный проект и, в принципе,. Ну, то есть, я просто знаю да, много да, компаний, да, да. которые ты приходишь знаю, и говоришь: здравствуйте, а вот хотим светильники. Да, вот есть фабрика там. — И мы сделаем да. проект бесплатно, только купите. — Да, купите вот именно да. эти светильники. — говорит, а есть что-нибудь другое? Другого ничего нет. Не Хотите делаешь. другое — идите в другом. У нас там эксклюзивные права на такой-то бренд. Uh -huh. За 12 лет работы у меня со всеми фабриками сложились ну, действительно теплые отношения. Uh -huh. И мне не нужен никакой эксклюзивный продукт. Uh -huh. И как раз-таки вопрос о бенжетировании. Я действительно могу сделать проект, не опираясь на то, что там, я должен заложить какой-то определенный бренд. Uh -huh. Я действительно могу выбрать из всего ассортимента товара то, что, то, что нужно платить. будет для клиента с точки зрения и бюджета, и, соответственно, характеристик. Uh -huh. И э, наш проект это микс оборудования. То есть как бы, это может быть итальянский Гуцини, это может быть немецкий Шмидтс, это может быть там, бельгийский Доксис или Дельталайт. Это может быть все действительно в одном проекте. И uh -huh. это получается гибкость некая, да, как бы. Ну, для меня, как для дизайнера, вот это вот последнее, значит, что я сейчас сказал, это одно из самых ценных вещей, потому что, когда я иду к клиенту, да, и говорю, скажите, проекта, нет впечатления, да, что я ему что-то впарю, а есть впечатление, что я делаю действительно с инженерами проект, а дальше независимый этот проект, он может купить светильники разных там, компаний и скомбинировать именно действительно в качественные. Да, и это может он сделать в том числе и у меня. Mm -hmm. а, ну, отвечая на какие-то, там, mm -hmm. вы, высказывая по потребность, что, не знаю, я не вижу смысла там в подсобке делать там премиальный свет. Ну, конечно, смысл делать в пособном помещении. Ну, ты, наверное, так и не посоветуешь. Ну, я так и не посоветую, да, как бы. Но я знаю там прецеденты, когда весь проект делался там на хай или там даже какие-то там гаражные какие-то элементы, там тоже там итальянские стеники по, по 300-400 mm -hmm. евро. Супер, спасибо. Так, ну сейчас нас, наверное, приклинать будут, потому что <laughs> видео уже нет. Один звук. Да, один звук, но я надеюсь, информация, которая была сегодня, была полезна, и несмотря на видео вот можно посмотреть красивые картинки красивый пейзаж спасибо большое спасибо большое До связи. До связи. А, да напишите обязательно в комментариях чем константин и компания может быть полезна именно вам может быть выходили какие-то дополнительные сервисы которые пока там нет пока не которых... предоставляются да. в принципе на рынке мы готовы будем рассмотреть и разработать все пока